Привет друзья! Сегодня мы едем на гору Айпетри, но по дороге заедем мы с Плака, посмотрим там красивые виды на гору Медведь. А на обратном пути уже с горы Айпетри мы заедем в Никитский ботанический сад, ну если останется время. Весь путь у нас займет порядка 150 км в одну сторону. Так, вперед. Да? Дворец княгини Гагарина. За ним находится мыс Плака, но проход сюда платный – 200 рублей. Утес. Мыс Плака. К сожалению не получилось у нас подняться на сам мыс платить 400 рублей за то чтобы посмотреть на гору медведь это по-моему слишком мы обошли утес спустились к пляжу и полюбовались оттуда возьмите правее на повороте с трассы на айпетре висит указатель на котором красным написано закрыто открыто только до ученцу на самом деле этот знак действует в определенный сезон летом его просто не снимают поэтому можно ехать смело и не обращать на него внимания. через 200 метров возьмите правее мы не могли не заехать на самый высокий не только Крыма, но и Европы водопад Учинсу Его высота составляет около 100 метров. Но, к сожалению, летом водопад отдыхает, питаясь больше славой, чем водой. В это время его в шутку называют водокапом. Полная мощь водопада открывается лишь в сезон дождей осенью, либо тайне снегов весной. третья вторая третья максимум мы сейчас движемся по дороге ведущей на Бахчисарай от Ялты а вокруг нас это все Ялтинский горно-лесной природный заповедник гора с интересным названием пендикюль высота 848 метров над уровнем моря здесь находится серебряная беседка установленная в честь строителей дороги ялта айпетри бахчисарай Отсюда открывается живописный вид на гору Аюдак и побережье Черного моря. Конечно, если нет облаков. Это мы заезжаем на Петри. зазывала нас чуть с пантологом не сбили Зазывают в кафешке так активно. Предлагающих что мы а очень долго, <просу> Так люди поднимаются последние метры на канатке. Ужас. Все скрипит. И Стоит такое удовольствие 400 рублей для взрослого и 250 для детей. Мы решили подняться к самим зубцам Ай-Петри, чтобы к ним пройти нужно подняться вот по такой горе метров четыреста. А на самой горе можно прокатиться на тарзанке, а также пройтись по навесному мостику. Для любителей острых ощущений проход обойдется в 500 рублей. Вдоволь нагулявшись по плато, мы отправляемся в Никитский ботанический сад. Никитский ботанический сад самый старый в Европе. Он разменял уже третью сотню лет. Указ о его создании подписал император Александр I в 1811 году. Разнообразие собранной в парке растительности более двух тысяч видов и прекрасное оформление способствовали тому, что ялтинская киностудия охотно снимала здесь приключенческие фильмы. Здешние уголки превращались и в джунгли Южной Америки, и в дебри Африки, и в сказочную страну дураков, Экскурсоводы охотно показывают посетителям пруд, где плавала рина зеленая в роли черепахи тортилы. Во всех отделениях имеются свои достопримечательности. Максимум удовольствия от посещения парка получат знатоки растительного мира. Стоимость посещения парка – 300 рублей. А наш сегодняшний экскурс заканчивается. Отправляемся домой.